И всем снова привет, ребята, дорогие мои друзьяшки. И мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Так. Мне нужно только Alt Enter нажать. И все, ребята, извиняюсь, ребятки. Блин. Ладно, короче, эта игра будет автоматически. Сохраняется автоматически, ага. Знаю я это, так. Alt Enter. Так, блин, да ёшкин-кошкин. Тогда придется видимо CID сжать и опять диспетчера загружать, и у меня не работает мышка от слова совершенно. Sleeping dogs, пожалуйста, повторить попыт позже. Окей, социальный сет не Новая игра. Продолжим игру эм, загрузка. Покупайте разум пить, чтобы восстановить уровень здоровья. Восстановить. Я что, Вася? Так, на тап. Бам-бам. До, до золотой рыбки идем. До... Все время, блин, выхожу из дома, перебегаю. Да это рядом, тут рядышком. Блин, хорошее же место я выбору. Травяной чай купить за 42. Звучит отлично. Возвращаюсь в любое время. Давайте, дайте я попью немножко. Ах. Вот. Задание триады. Как я могу помочь вам? Что я могу сделать для вас? Классить круизер. Желаю вам приятно провести время. Так. Эт, сукин, Сраный предатель! Предателей... От предателей избавляемся. Обычно на Е e или на... F? Вот тут бам-бам Я к нему стою спиной от настройки продолжим Так, сейчас Извиняюсь, ребят, тут настройки, э, игра управления, расклад, управление, так пускай. Так, движение. Э, управление пешком, так. ПК, так, МР, не ну. Тут все, как всегда, ребят, спорите. О чем спорить, блин? Что я могу для вас сделать? Классический куп. на. ладно, на байке попробуем. Желаю вам приятного все время. Нужно очень много стараться, чтобы запомнить. Тут левостороннее движение, а не так, как во всем мире признано. Правостороннее. Да, болтать в шпал, а, вспомнил это. Ты меня впустишь? You Чё ты удумал? Портит, сэр. У меня есть еда. Бенни в вип-зоне получил его. Поговорить со швала в вип-зоне. Эй, oh, а hey, hey. как вас зовут? Я Тифани. Рада познакомиться. Я Вы ведь зал, да? Можешь пройти мне в Конечно, иди за мной. У вас тёхио акцент, вы из города? Да, yeah, yeah, оригинально. Но, знаешь, я остальное время провел в Штатах. О, это здорово, я встал, хотел уехать куда-нибудь. А, Бенни, какой он? Бенни, вы имеете в виду менеджер? Ну да, он довольно приятно сюда чтобы Все платили вовремя, всем. Давай! Вспомни песню! Ладно, поем. Ну ладно, I forgot да ладно, только этот есть, короче на гитаре I felt... oh. Oh. Oh. Айфогозе лау конец, нормально, 80, ну. Погода, wow. да вы же на самом деле хорош. Слушай, понимаешь, мне это нравится, но дом я почему к чему-то большему. Right? Соня я говорил, можно пройти в VIP-зал? Да, конечно. Там намного лучше. Иди в верхний зал, я подготовлю комнату. Сори, девушка. Пока, Вэй, пока. Пройдите в зону. Эй, эй ты, ты кто нахер такой? Я ищу Бенни. Эй, Бенни. Да. Это Эй, привет, привет, чем я могу помочь? У меня есть сообщение с ардруга, Винстона Чу. Винстон, почему это? Это не самая хорошая идея, пожалуй, тебе лучше уйти. Он хочет, чтобы ты знал, птичный глаз больше не твоя проблема. Если он будет тебе беспокоить, сообщи Уинстону, и я об этом позабочусь лично. Ты все слушал, Убирайся отсюда нахер. Не, ну Вэйн, ну можем собственно, и пойти, чего? Ладно, одного завалили Второго завалили из пяти Самое главное с этим громилой разобраться У меня же регенерация делалась Готовилась точнее быть Я разберусь с твоим другом, а потом с тобой респект счетка. Типа. Ай, блин, у меня двое опять же. Опять же, двое оставалось и все короче ну хотя бы да. с тремя разделся Четверо. В. Вот и четверо осталось. Пятеро? Теперь четверо. Теперь четверо осталось. Теперь... А, нет, трое. Так, двое. Как уже... Опять же двое Противокамённая площадка Главное, чтобы нельзя Спускайся, ребят Давайте, спускайся Собаки Вниз на этом уровне асад... Чё, залагал, друг? Правый шест, так... Че тут парень немножко залагал, как мне кажется... Пока что с этим пацаном разберусь, а потом с тобой, ага? Ребят, ну, короче, как так Продолжаем, короче, ребят Будем, наверное, продолжать В следующем эпизоде Это выбивать бабло Из людей Винстона Точнее, наоборот И давайте, короче, ребят, всем До скорых встреч, увидимся с вами в следующих сериях Давайте, до скорых с виду пока-пока